Всем здорово, с вами Гитр 94, и сегодня у нас реакция на Мармока. VR Wilson's Hearts, не смотри вверх. Я так понял, что Wilson's Hearts, это какой-то VR-хоррор, что для Мармока это редкость, обычно он хорроры не проходит. Тем более vr ский То есть он целый ролик посвятил одной игре. Ладно, давайте смотреть. Мои пальцы еще пока сломаны. Так, все, запись пошла. Срастается. Раз, раз. С чего начать? Начну, пожалуй, сначала. Меня зовут Марин Мукану. Я 91-го года рождения. И с самого детства я хотел записать себе выпуск по отдельной игре. Речь не о какой-то солянке или смузи хуюзи. Вот я хотел взять определенную игру и посвятить ей целый выпуск. Целый пик Всю свою хоррор. сознательную жизнь мне это казалось чем-то нереализуемым. Но взяв и просчитав некоторые моменты, я все-таки понял, что это реально. И тут у меня появилась цель. Эксперимент уже запущен, его не остановить. Приятного просмотра. У! Это что такое было? Эй! Кто а, здесь? Картинка-то будет? А, типа закрытыми глазами был все время. Это чё такое? <смех> что такое? Я что-то нарушил? Что это за тренажер? Почему я прикован к этому что-то? получается вся игра была в таком... черно-белых тонах. Вот так вот. <смех> вот, <смех> вот <смех> как тренажер вот типа. Вот так вот. вот всё. хватит на сегодня упражнений. Хм. Очень надежная система у вас здесь. Да. Никто, никто не сбежит. не выберется. Пальчики рабочие. Вот так вот система. Так. Ну, вперед, наверное, нам. Ну, судя по кольцу что? на безымянном пальце он был женат, главный герой. А, ну тут все понятно. Пятна крови ведут сюда, значит нам туда. К нашей смерти. Да что такое, блядь? Что... Да. Дверь... Слава богу, слава богу, с дверями я еще справляюсь. Опять какая-то ебучая темень ганой. это типа главный герой? это я что ли? да у меня явно криминальное прошлое нужно смыть этот ужасный ебальник блин это не грим а это что такое? а это на присовках. что ты я думал ты реально там болт то в голове у него торчал пахнет тупой башкой так, вторую. Давай! я пьявка! Кстати, О, а тут уже руки целиком, а там были только вот по вот эту часть. Я подкачался. Так-то лучше. Блин, у меня здесь кровь. Я могу ее смыть или нет? Нет. Нет, ты только если там голову под кран опустишь, так, может быть. Ладно. Посмотрим, что здесь в аптечке. Что это? Сода пищевая? Поймать, и пожрать нельзя. А это что? Не открывается, видимо. Гаузи Аид. Аид? Тоже не да. знаю, что это. А! Твою как мать, можно это я... испугаться собственного силуэта? Я забыл, что я такой некрасивый. О, он даже интрушку сделал, черно белый Даже звуковой какой хоть другой. Обычно это welcome to London. Места, Welcome to London видимо, Дверь сама закрылась Да, вам, кстати, здесь ремонтом заняться бы а, на так фоно -фоно. понял, это он этим силуэтом показывал, куда перемещаться Долго Как на этом, в, в этом, в Человеке-пауке, по-моему, был в, по в каком-то черно чёрно-белое, может, это шлейф говна, я не знаю Но я не хочу туда идти Я лучше пойду на картины посмотрю Свою психику успокою М -м... Да, так хорошо успокоит Нет. эту психику Жуткая картина, конечно Аж говно на жопу давит Теперь у меня еще больше домыслов, что на полу именно оно. О, тут Вы замок сты висит. Стыд. Да. хер зайдешь. Ну <с ладно, меня долго выговаривать не надо. Так дальше. Здесь я чё? Здесь явно уборщики собираются и обедают Ролтаном. А вот эта вещица мне может пригодиться. Говоришь, моешь? Вещица может пригодиться. Весь не а нафига? Так, ладно, взяли молоток. Я же и что, то, что это может сделать нет. в игре, но нафига. Я знаю пароль. пароль Я вижу ориентир. Молотка. Хуяк, хуяк. И срок службы молотка истек. Ну, пошли. Король, мой молоток и служба молотка истек. Не, не, не, не, не хуяк. С... Хуя. Это что, блядь, местная курилка, что ли? Как, как это птичь закрыть? А, двумя руками надо, а, как-то вот так вот, почему? Опа! Да. Вот так вот. О, а это что еще такое? Парастасум эти, извините, молдавский вырвался. Ну да, Мармок же молдаванил. Я надеюсь, ты мне сейчас неожиданно глазки не откроешь? На этом репертуаре Мармока. Не откроет. А, ну и слава богу. Кажется, понял, следы из говна в коридоре. А тут у нас что? Ключики. М -м Ключики. Тебе-то они больше ни к чему жертва коммунизма. Так что я забираю их себе. Еще что-нибудь? Нет? Ну, не, ладно. не ожил. Я прифиялся, вот открыл глаза, так а э и почему же своими ключами. Здесь не уютно. Что происходит? Какого хера меня так жестко колбасит? Оу! Ты откуда здесь материализовалась, блядь? Чего? Я вменяемый. Мне сейчас за твоим пальцем... Следите за пальцем. Нажмите на лайк. Проверь, сделаешь ему как раз своим пальчиком массаж простата, а вось он проскнется. Тебе в кайф да? меня за Медведь ожил на картине. Чё такое? Там, там это, кукла. Там кукла в картине живая, мать твою, обернись. Где она? Где, Где кукла? Где? Где кукла? Она она, прямо она сзади вон... девушки. А, конечно, я извиняюсь, но вы не могли... Ей звездец. Свои ...плечи прямо... В а -а -а! пизду это всё! Валим, валим, валим, валим. Где нужный ключ? Макс да, вот это вот напряжка, нужно... Что-то открывать бешено, пока там за тобой а, мусор бежит. Сарама, сарама моя вина. Тут просто ситуация такая... За мной, за мной вот в эту дверь стучится, гонится плюшевая херня мелкая. не знаю, может он мне в рот хочет дать. Он там женщину схватил, золотой, как давай начать. Твою мать! Не кричите, не кричите, главное. Рот не открывайте. О, Замечательно. Это было неприятно. Нифига, он даже стену пробил. Заебись, охеренно. Теперь То, что такие пациент. тонкие стены, что так легко пробиваются. Там вообще-то здесь пациент, не? За <связать> это потянуть. О -о -о -о. Подача ключа с сюрпризом. <связать> Дай офигенный тебе, подкат. Суров. Они еще никогда не доставляли ключи так красиво. Что? На. Доки-доки? <связать> <Вали> <связать> <связать> ну что ж. Мы одни. А я... Ну, мормок! Отоверил, отоверил, отоверил. <реков> ну, что за контент 18 плюс, ⁇ -мо ⁇ За автоматизированными услугами будущее. Что это было? Ого-го. И мне туда, да? Да. А нет других вариантов? Нет. Nope. <слес> ладно. А тут, кстати, руки опять по полу... столько только когда зеркало стоит, у него там нормальные руки целиком. О, приятель. Куришь, да? Ну это все из-за курила. Да. И видеоигры интернета вот, это вашего. шрамами убивает людей. О, ключик. Это мне понадобится. Извините, сударь, можно я вашу подушечку одолжу, а? Сэр? Эй. А -а -а -а. Ну ёбана. Тоже налом ложится, а? Будешь теперь ходить с отекшим лицом. Как столоны Что такое? А где коридор? Эй, дядь! Проснись! вас коридор спиздили! Имейте совесть, мне не нравится здешняя компания. Эй! А, это так работает. Понятно. Типа это тайные проходы. Ладно, амигос. Прощайте, не скучайте. Мне пора возвращать планировку в изначальный вид. Кажется, все. Че, сколько, сколько он раз? Четыре раза Опять. толканул. Чувствую себя немножко майнкрафтером. Дальше не толкается. Опять медведь. Мать. Это тот сраный медведь. Сейчас кремак будет, да? картины портить, гнида. Че? Учи, блять, отсюда! Уйди отсюда! <свист> Фух, сука. <свист> просто и пощечины ему надавал еще. <свист> Че это? Не, не смотри, смотри вверх. Вверх. В смысле? В смысле не смотреть вверх? Сейчас я кто-то прыгнет? <свист> Твою мать! Хули так и... Я Дали сейчас то с него сверху ожидал, а не снизу. <свист> <свист> а а а а а а а а а а а отсюда, мразь! Побороться со мной Давай, давай по собакам на не дам. Там я оставаюсь в своих картинах, чтоб тебе Пикассо туда нарисовал. Мразь. А, точно. Гори в аду, плюшевая нечисть. Сшибался в мультике уже, гнида. Да. В бенде я за их машину вер... обязательно было по-настоящему плеваться. Что-то реально харкнул. Что? Проверить пульс. Пульс проверить. А как? Я не умею. Я как будто пытаюсь аккуратно бомжа в сторону убрать. Вроде живой, здоров. Эээ. не муха вылезла из руки. Это муха. Ты чё, в тебя личинки отложили, что ли? Чё с ним? Мне не нравится, как он дергает. Что за... Блять, вызывайте человека-паука. Не подходи ко мне. У меня крышка. Это тебе крышка сейчас будет. Это было ожидаемо. А это ты ожидал? Это фильм мухи смотрели, примерно такой же. Слышите? Это прикольно. Или хотя бы Симпсоны, там тоже была серия подобная. С мухой спускайся. Мы с тобой... Поговорим, как мужчина с мухой. Обраточка. О, тактика. Упал. Пошли добивать. Ты не на ту кухню залетела, бляха-муха. Буквально. Так, муха. разок дать. На! Так-то не в жопу. Стой там, никуда не уходи. А что там мы тут делаем? Хавчику потянула да? Ты видишь, что здесь говно для мух продавались, сука. Ты здесь говно на витрине видишь, О -о -о. я тебя спрашиваю. Посмотри внимательно и ответь мне. Видишь здесь говно на витрине? Все, труп. Вот теперь оно есть. <связь> я как не умел свистеть, так и не научился. О, yeah, вот этот, кстати, да. Испачканный nice. сильно. Что за кинтер-сюрприз? Готово увидеть, что внутри. Вдруг там игрушки Санта-Клауса. Такого сюрприза и я не ожидал. У него рот и глаза зашиты. И нос тоже. Зачем? Я понимаю, жесткая диета. Всё, готово? Чтоб не есть, не видеть еду, не чувствовать еду. И только посмотри на эту растяжку. Да он акробат у нас. Ладно, давай перетащим его на стол. Отлично. Удобненько. Так. Это будет солнце. Ух, ебж, твою мать. Он похож на старый мяч. Ай! Блять, я расстегнуть не могу, рубашку. Тоже двумя руками. А, ну да, двумя руками. Шестиконечная. У него на груди странная пицца. Да обычно я шестиконечные умные. Передать ему немножко своих <Carethly> каялов. <козелок>. Можно, да? Как их, блин, забыл? Че? У меня каябки лечебные. Да. <Слышко> Дело принимает еще более странный оборот. Кстати, я тебе не рассказывал, откуда у меня к Джокеру <Слышко> Окей, погнали. <Слышко> <Слышко> Сука, обедита, как и не было. А ты не хотела бы сама этим заняться, это, знаешь, довольно-таки весело, просто... И не говори. Просто я могу ему сейчас в рот блевануть. У него бумага во рту. сначала запихнули в рот бумагу, потом зашили. Я застрял. Чё, погоди сейчас, сек. Пахнет членом. Пробиваемся сквозь толстый слой жиря, прямо к основанию... Ахуеть, ты кто? Эй, -э, стой, стой! No, Но так говори вообще, как будто ваще пуфек. Тихо, тихо, тихо, что с тобой? А... Кошмары, ёпт, что происходит? Тебя что-то -то он... волнует? Тон сейчас, сейчас в я что-нибудь придумаю, я обязательно что-нибудь придумаю. Я нихуя не придумал, извини, братан, <laughs> да, это твой единственный Решил Пришел сжечь, да, поэтому? Не беспокойся, я проведу самый качественный ритуал. Взыщи, господи, душу погибшего. Я охлади его траханье. Аминь. Гарри в аду, сука. <звы> Ёп! Да ладно? Чё ты делаешь? Почему он замещал, как свинья? Какой культурный мужчина. пошел на улицу догорать. <звы> а да, все культурные мужчины руку, так делают, да? без пальцев. Так, это что? Запертый шкаф. Зачем? Вот зачем. О, мертвая баба. А, нет, -то я другая. Могу я сказать, подумала, что -то это не знаю, что не я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я Нифига. И привет, и поздравляю я вас медведь. с тем, что осилили этот эксперимент и продержались со мной до конца. Это крайняя остановочка. Здесь мы с вами сейчас будем прощаться, но перед этим небольшое объявление. Я покидаю страну на пару дней, и видео в следующую пятницу не будет. Политику негде будет его делать. Я уже смотрю позже, так что. И рад, что рад, от Следующий меня ролик уже сразу. Потому что будет я не реакция. лучшим образом влияю на окружающих. А теперь закройте глаза на 3 секунды, и когда вы их откроете... Дамы и господа, вентилятор тупа, официально включен. Всем шампанского! Буквально в каждой игре у Мармока будет проблема с конем. Даже если в этой игре нет коня. Нет коня, это баг, да. Сэр из тюрьмы сбежал багоискатель Мармок. Что, ну как? Через стены? Ой, и вентилятор работает. Тун-ту-ту-тун-ту-ту-тун-ту-тун. -тун -тун -тун -тун -тун -тун -тун. Наверное, музыка под авторскими... <свист> ну даже не знаю. С одной стороны ролик и смешной, но с другой это хоррор, а хоррор как-то ну на смешные ролики не особо тянут, вот чего. То есть это может не всем зайти. Не, ну в принципе можно там как-нибудь там по одному ролику там в месяц хоррор нормально будет. Ладно, если понравился подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на кое-что, не пропускает видео в свою группу ВКонтакте, подписывайтесь на Мармока, и до следующего видео.